Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 кВт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Ребят, всем привет! Давно мне не было подобных видео сюжетов. После последнего видео очень было много вопросов в комментариях. Опять же, что там случилось с И в принципе, если бы мне было что-то рассказать стоящее, я бы давно уже сделал этот сюжет. Но раз в комментариях пишут, сомневаются в том, что они наказаны, либо там они могут уйти от ответственности, расскажу вам ту информацию, которую владею я. Значит, данные ребята будут уволены из рядов МВД по ним несколько было звонков с прокуратуры которая приглашала нас посетить и дать показания дополнительные в принципе все показания и заявления мы оставили еще тогда на месте когда снимали видео по негласной информации ребята этих уволят за какие-то другие какие-то другие формальные вещи они не будут служить по одному из тех товарищей который фигурировал в этом видео уже были прецеденты и вопросы он был под разбирательством тоже под каким-то за а, превышение служебных полномочий якобы при а, нападе при задержании кого-то он а, нанес легкие телесные повреждения и вроде бы а, в момент когда я его снимал когда он попался на этой литовской машине Якобы он находился еще в процессе разбирательства И по нему тоже принималось решение Это стало последней каплей Но так или иначе время должно пройти Для того, чтобы точно убедиться, что ребят уволили Информационный запрос, естественно, мы пошлем Для того, чтобы нам официально ответили Что данные люди работают или не работают О чем я вам сообщу в дальнейшем Немножко хочу вам пояснить, что все процессы по полицейским, они не настолько быстрые, как вы себе представляете. А, зачастую можно видеть после какого-то сюжета, который я выкладываю на свой канал, как вы тут же пишете сообщение, я надеюсь их уволили, но я надеюсь, то есть сюжет я только вечером снял или вчера я только снял, только его смонтировал, сразу вам выложил как можно быстрее, чтобы вы его увидели. В комментариях уже есть люди, которые надеются, что уже все там, все, он на диване посидел и уже все, уволили всех и жизнь в стране наладилась. Нет, ничего абсолютно не меняется и зачастую а, после выхода даже таких разгромных сюжетов ничего не меняется почему потому что э, вы должны все понимать что youtube существует не один год уже и что раньше для полиции это было непривычно потом это было стряска потом это было скандалы сейчас уже наступил момент привыкания уже полицейские давно привыкли к тому что их ловят за руки э, я скажу даже не полицейские к этому привыкли а привыкло общество то есть вы сейчас смотрите уже эти видеосюжеты больше как развлечение а ага, вот одного поймали очень здорово очень хорошо э, это не совсем не то или не совсем то, что я бы хотел. Я бы хотел, чтобы вы максимально участвовали в каждом из этих сюжетов. Каким образом? Вы полноценные граждане своей страны. Если вы видите какие-либо нарушения, вы должны реагировать на них и задолбывать органы власти. То есть Вы увидели харьковчане, к примеру, о том, что в вашем городе, в вашем районе, а на вашей улице был подобный случай. Не поленитесь прийти в прокуратуру, в полицию, задать вопросы, написать заявление. Так и так. Я видел то-то, то-то в ютубе. Действительно это соответствует правде. А какие меры приняты? Ходить долбать руководителей э этих полицейских не всегда я могу это делать во первых это находится в разных городах во вторых это занимает большое количество времени и сообща вместо того чтобы надеяться на диване что что-то изменится мы можем сделать гораздо больше если вы будете интересоваться теми иными вопросами поэтому иногда под видео я выкладываю уже готовые бланки заявлений информационных запросов не стесняйтесь их распечатывать хотя бы отсылать у меня есть верные подписчики которые в инстаграме и в фейсбуке мне часто очень пишут и присылают скрины ответов своих которые э, им присылает мвд зачастую это типичные отписки но тем не менее вы понимаете что каждое ваше письмо каждое ваше внимание э, в любом случае очень полезно э, в прокуратуре и в полиции понимают что за этим делом смотрят и по нему надо принимать решение как можно быстрее и как можно справедливее выписал себе остальных здесь красавцев а, по чугу по чугу ситуация обстоит гораздо веселее а, значит полицейские которые были словлены на горячем в чугове понятно что у них вообще не было никаких шансов остаться на службе то есть а, этот красавец который фигурировал в ролике который брал деньги и рассказывал сколько ему надо заносить начальство естественно подставил всех и вся а, дошла мне информация о том что он собирался вот-вот купить или себе или своей жене а, volkswagen Тигуа, но в связи с событиями которые произошли на на видео ему пришлось отказаться от этой покупки покупку он отменил также пытался он через своих знакомых друзей всех кого только знает звонили всем и моим знакомым всем какие-то левые люди которые связаны с мвд э, пытались узнать как можно вообще этого полицейского отмазать как сделать так чтобы ролик пропал с интернета ничего ему не помогло э, попрощалась с ним мвд и больше он не работает поэтому если кто-то вы где-то э, пишет мне о том что я его видел я вас очень прошу не пишите что вы увидел сделайте мне фотографию что он стоит э, в форме что он работает я обязательно Приеду для того, чтобы посмотреть на это лично. Что касается Борисполя, значит, по Борисполю, по моему задержанию и по моему штрафу, сколько уже прошло месяцев? Порядком времени прошло. Три суда отложили по рассмотрению моего постановления. Все время у суда в Борисполе не находится времени для того, чтобы рассмотреть постановление в отношении меня. Над этим делом работает несколько моих адвокатов, поэтому я обязательно дождусь, пока судьи, в Борисполе, Найдут время для того, чтобы разобраться по этому постановлению, которое мне было незаконно выписано. Ну а дальше по цепочке. Дальше Гаркун. Привет. Мне присылают видео, где Гаркун уже с радаром вышел под Борисполь и Браво Ложи ловит нарушителей. К сожалению, тоже фиксировать он не научился. А что а что вы меня остановили? Чего у меня ну, туда остановили? у еще... вас. Да, нас, насчет чего? еще а не порушил правила дорожного. я не порушил. Порушил. Как вы это понимаете? Быв ну, с руками, а вы чему то не зафиксировал. Ну, не зб... не Значит, вы должны передо мной извиниться за то, что а? вы неправомерно меня оставили, извиниться, пожелать мне хорошего пути. Я вам, соответственно, пожелаю... Я вам скажу, что гарные вам... дороги не порушу. Не, смотрите, дорогу. вы должны извиниться за а что должны... Ну дорог... честно, ну давайте извините, да, а я вам пожелаю хорошего пути. Фиксировать он нормальное нарушение не, не, не может. Я думаю, что за э, применение физической силы и за мое незаконное задержание составление административных материалов в отношении меня он обязательно будет наказан. Ну а там посмотрим, что с ним будет дальше. Пор Барабашова хочу вам рассказать: э, кто помнит, зимой, зимой, уже скоро зима новая, прошлой зимой. Э, было в отношении меня тоже применена физическая сила. Все помните этот ролик. Я вставлю кадры, чтобы, чтобы вам напомнить. От служебного автомобиля. Как вызовут, представьтесь. По 102 вызывают. Удостоверение, будьте наперегают. От Отойдите от машины. От, машины. Отходите Отходите. от машины. Что ты делаешь, что, а больной? Что, а ты что это что что было, это А Вот так это было зимой. Значит, недавно, совсем недавно двигался я по Харькову, увидел, как полиция остановила водителя, который ехал передо мной, абсолютно ничего не нарушил. Я вышел поинтересоваться, обязательно ставлю этот ролик, хочу, чтобы вы посмотрели. Увидел полицейских, которые почему-то так... Ну вот настойчиво не хотели показывать видеофиксацию нарушения водителя, почему-то они были так вот против, не знаю даже Не обратил особо на это внимание, обменялся с водителем номером телефона для того, чтобы помочь ему оспорить это постановление Не узнал я этого инспектора в нужный момент, друзья мои обратили внимание, мои говорят, что это тот инспектор, который был в конфликте с тобой на Барабашова не узнал я его сразу Нашел я его чуть позже, буквально через несколько часов В Харькове И поинтересовался, как обстоят его дела Как это получилось так, что он до сих пор работает в полиции На него заведено уголовное дело Уголовное дело я завел через суд Прокуратура не увидела никаких нарушений По моему заявлению по ситуации на барабашова мне пришлось обратиться в суд я об этом рассказывал суд возбудил уголовное дело и все замерло он говорит а что мне передали там все закрыто я ничего не знаю у меня все в порядке ну хорошо что я его встретил хорошо что он мне об этом напомнил а, подал я заявление в прокуратуру о бездействии жду я три дня если прокуратура не начнет шевелиться не начнет его дергать а, не будет работать с ним как следует значит мы навестим прокуратуру и обратимся в суд потому что Негоже прошло больше, чем полгода, человек до сих пор ходит на свободе, фальсифицирует постановление, работает как хочет, меня это не устраивает и его напарница тоже. Поэтому должны не понести заслуженное наказание за то, что произошло на Барабашова. Значит, друзья, на сегодняшний момент это все новости. Пишите обязательно э, комментарии, подписывайтесь на канал. Э, скоро будет несколько интересных сюжетов, хочу, чтобы вы их оценили. Э, также подписывайтесь на социальные сети, там иногда больше интересной информации, фотографий и новостей. До встречи, всем пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Начинаю да, пешеходом не пропустил. А я пропустил, прямо на пешеходов светофор, я переходу уже доехал, они пришли. Я тормозду, я бы если тормозду, проехал бы этот пешеходный uh -huh. знак. Теперь зацепились, почему не так? А Конечно. показали все его? Не, да нифига. Кого показывали? Что ты рассказываешь мне? Показывали, показывали? видео? Нет, ничего не показывали. Я говорю показывать, а он нифига не показывает. А есть видеофиксация? Да ничего нету. А, а, вот а Ну показывали ему? Человеку показывали. Брут! Он ничего не хочет смотреть. Нет, я, до конца... хочу смотреть. Кто сказал, я хочу смотреть. Что вы там ищите? Кого не показывают? Кто брьет? Кто им врет его? Давайте отойдем в проезжей части. Давайте ему покажем. Я если... показывал все. Нет, есть. Если... Товарищу, что там, колюты. Старший лейтенант. Старший, я покажу. все документы. Какие проблемы? Не, я не про документы. Давайте покажем видеофиксацию, если есть, то штрафу. Все если это все нет, то не врите! Я ж не буду. Но я ему брите говорю. Им врите. Я я говорю. Сказал, что вам не стыдно. Закрывается, Закрывается в, машине. в машине, мне ничего не интересно. Кого да да нет? Что мне рассказываете? Сказывай. Давайте я сделаем не так не без пускай, скандалов. Они пускай покажут пускай вам видео. Пускай показывать, я тоже Если, предложу. Да, если у вас есть не не как бы нарушение. Нет, я, я, не но если, но если есть. Ну конф... показывать, ну, без и... проблем. Я говорю, все, документы показывали. Угу. Если есть конфликт, почему по 10 раз? Ну давайте посмотрим нарушение. Если оно было, ну в чем проблема? Есть такая ситуация. Алло. Посмотрим еще раз. И, и... я даже вот свидетелям выступлю. Вы составите без постановление, проблем. какие проблемы? Ну, составляется постановление. Человека ознакомили не ознакомили показывали, показывали. со всем Давайте так. Врут 10%. Конечно. А, а на чем показывали видеофикционы? на чем. На, чем? на, на, на телефоне. На, на каком? Что, на ну кто показывал что? из вас? Ну, он ну, видеорегистратор ну. Ну. через телефон? wi -Fi. Телефон где? Вы на телефоне показали. Где телефон? Что вы придете? Ну вы показывали мужчина. Вы показывали да. на телефоне. Вы можете показать еще раз, чтобы не было сомнений, что ты действительно так? Я водитель уже показывал. Ну, не показывал, задайте, не вры ты! человек ты! Взрослый ты! что мне рассказал, где моя страна, где его страна? Причем тут? Как так, при что чем? Что? Предайте, вы находитесь на территории Украины. Я нахожусь в своей стране, ты где нахожусь, я не знаю. Как эта идея находится? Пойдем, вынеси же постановление. А нахожу? при чем здесь своей стране? Да. Давайте посмотрим видеофиксацию. Моя страна, твоя страна, а что фиксация? Опять все так. Покажи эти видео. В чем проблема? Александр, нужно показывать. Так ну, ну, что, что значит это трудно. Это трудно сейчас сделать? Это же не трудно сделать. Да, Саша. Да я человеку показывал. Я не буду 10 не раз. не буду, ну, Слушайте, ну говорит, нет, что не показывали. Чем ну, проблема? Жизни Я что? человека остановил, говорю, не нарушайте а права, права, права. А права, права что на что вы имеете право писать клопотание? Вам... Да, вы когда рассматривали? остановился. Вы сейчас, когда рассматривали дело, вы его знакомили? Совсем ознакомились. У вас бодикамы есть? есть? Вот она. Смотрите, я же принципиально по рассматривать Ничего Хорошо. хорошего здесь нету. Есть одна минута, показать видео, где он нарушен вы и все. Одна минута есть. Еще раз нужно Еще раз нужно ответить, еще да. Нужно ответить. Я да. Еще Почему, я еще Почему? вы создали ознаком... конфликтную ситуацию? Не да вот человек нервничает, стоит, говорит не показывает, не ознакомили. В чем проблема? Конечно, потому что вы подошли, начали, начали съемку, человек конечно будет рассказывать, то что ему выгодно. Так вы покажите одну минуту и все. Одну минуту покажите видео и все... В какой стране скажите? Я в Армении. В Армении. А Раз, Одну а город минуту какой? покажите. Эй, разница, какой город? Ну, это вносится в постановление. А какой постановление? Ты сначала нарушение докажи же, потом будешь постановление постановление... Вы видео можете показать да. или нет? Можем, да. Ну покажите, пожалуйста, а в чем проблема? Александр? Александр, ну вы придете, сделаете запросы, ну, мы вам тоже... Какой покажем. город? Что проблема в город? сейчас город это грабили. сделать? На что? Вы принципиально, что ли? Да сначала показывать нарушение мою. Что вы я там вам уже хорошо, клапутанчик, можете заявить о переносе или дела? уже нет, уже дело рассмотрено с кем раз давайте Они ему сказали. В и в суде еще раз. давайте а? сделаем да? так, да. давайте да. не вы будете, вы будете говорить не, я знаю как это делается, что а а ну, ну и все ну, ну, ну, 10, ну, 10 дней у человека есть великолепно, 10 дней ходить, потом доказывать, что вы были неправы это на месте делается так, Если есть видео, видео покажу, покажите видео. Я показывал. А ничего не показывал, что ты рассказываешь? Слушай, ну что говорит, не показывал видео? На своем телефоне вы я видео показывали. А когда, вы тоже могут что говорить? Ловишь, Слушайте, а говорят. когда я вас ловлю за руку? Вы меня да поймали. Да не надо говорить. А вы меня поймали? Илюш, вы а меня вы его поймали до этого на каких-то вторых шагах? Да я таких, как вы, поймал достаточно. чтобы говорить. Что вы там замечательно? что замечательно ну, то, что этом? вы, то что, что вы делаете свою гражданскую э, работу вот, ну, вот что это послушайте, я вас прошу запустите да. закон, если есть конкретная ситуация я закон, я уже рассмотрел дело человеку уже составляется постановление великолепно, вы человеку сделали как вам было закон. удобно а вы теперь сделаете нет, так, как это будет закон. закон нет, да, я по закону что я да. То есть вы зачитывали да. ему все? Вы ему Конечно, говорили о том, что он -то, говоря. может воспользоваться услугами адвоката, да, перевести. Да, дело, человек сказал, может, я да? все понял, закрыл и начал с кем-то созваниваться. Подождите, да. вот понял, он, не товарищ, понял, не понял? Вы, вы, его его это, вы, ему это, вы ему это говорили или нет? Говорили. Не? не то, что он Аварили. понял. Аварили. Видеофиксацию Аварили. показывали. Водитель, на вас составлено постановление по части 1 статьи 122 Административного кодекса за нарушение правил дорожного. движения. А Будете копию получать? Да, будет получать. Ай, Бана, стоя, Саша, стоя. Саша, Распишись, возьму кофе. Саша, Бана. Взять, да? Да. да. Ладно, я с вами разберусь. Тебя, разберусь. Надо да. быть мужиком. Ну, вот. вот перед вот мужиками, перед быть девушкой. Быть, девушкой. Тебе не стыдно, что Гаш ты показывал мне. И мои права считал ты. Конечно, Конечно ваши права. Тебе права. не стыдно, не стыдно араб. Не нет. Раньше были полицейские обеспали нас нашими мусорами, как раньше были. Вот это одно, как я сказал, мусорильное. Инспектор, я же вас вспомнил. Я тоже вас вспомнил, это же на вас уголовное дело открыто. Оно уже давно закрыто. Нет, вы знаете, что оно не закрыто? Александр, у нас сейчас тут следственный эксперимент, пожалуйста, а давайте вы У вас какая-то аварийная не остановка, не остановка случилась, да? Ну, потому что остановился, чтобы выйти и сейчас уберу машину. Ну не так не убирайте, если же не аварийная остановка. Уберем, сейчас уберем, сейчас Давайте. Или отреагируем сразу? Что отреагируем? Конечно, да, я сказал, что нужна автономка. Да, сказали? Да. Так что, вы говорите, уголовное дело закрыто? А у меня есть другая информация. Ну и прекрасно. Так а что в этом прекрасно? Вот то есть у вас это уголовное дело. А вы при этом фальсифицируете, фальсифицируете еще протоколы? Какие фальсивные постановления? Если вы смотрите, находитесь под уголовное как... преследование, между я прочим, со своей напарницей. Сказал? Я вам говорю это. Где? Что Мне вы выдвинуто обвинение. Харьковской прокуратуре. Вам сказать номер? Мне, вы... Мне выдвинут Конечно, в полномочий. Прокуратура кем? Харьковская. Нет у меня никаких. Что вы говорите? А если я вам покажу дело, которое открыто на ну, вас. Пока, ну как вы бы, можете ну, как бы посмотреть на него. меня никто об этом не уведомил. я об этом ничего. что не вы знаю, говорите? Да. вообще не знаете об нет, этом? не знаю. Этом. вы находитесь сейчас в процессе разбирательства по говному делу по факту превышения а вами. я нахожусь? Да. нет, я заявитель. вы ошибаетесь.